Сегодня хочу рассказать о двух небольших приблудах для коптера, которые повышают его функционал в разы. В качестве это усилители связи. Значит, первый это вот такие отражатели. Идут они вот в такой коробочке. Вот так вот складываются одеваются в сторону куда идет сигнал направление Значит, сигнал на них попадает и он обратно отражается соответственно действует только вперед то есть пуль должен быть направлен в сторону где дрон летает принципе, повышают качество связи и дистанцию на которой надо будет с дроном обеспечиваться. И вторые вот такие вот насадочки на антенны Пришли они в обычном пакетике. То есть стоит тоже весьма недорого. Можно сказать, копейки. По сравнению с такими усилителями антенн, которые десятки тысяч стоят. Но работают очень эффективно. Сам не ожидал. По сути из себя представляют вот такие вот резиночки. Хорошего качества. И вставочки я сказать так нет не моделист. В антеннах понимаю слабо. И, честно говоря, не верил, что не соприкасаясь как бы с основным там, с антенном кабелем. Они какой-то будут эффект оказывать. Но оказывают, реально оказывают. То есть здесь вот так вот 5 маленьких брусочков из латуни. Один побольше. И насаживается. Позже я уже, конечно, посмотрел. Значит, они, будучи насаженными на антенну. Вот в таком виде. Значит, левая антенна, она передающая, усиливает сигнал, который идет с пульта. Правая принимающая. Она ловит картинку с камеры. Ну и полетную информацию передает. Значит, как показали. И вот полетные испытания Где-то сигнал увеличивается Процентов на 30-40 прям стабильно То есть допустим отлетели вы На километр и начала у вас рассыпаться Картинка Ставите вот эти прибуды У вас картинка Появляется и вы еще на полкилометра Можете отлететь То есть они работают Не знаю как у всех Производителей вот где я брал там работают. Говорят, потому что может быть какое-то искажение из-за того, что они там по длине разные. Но вот эти вот как раз для вот этой антенны Мавиковской они идут. Значит, соответственно в комплексе они дают еще лучший результат. Как мы это делаем? То есть, здесь вот гнездо чуть побольше, здесь чуть поуже Соответственно, это и вниз надевается, это остается сверху. Надеваем на антенны наш отражатель далее вставляем вставочки вставляю я их вставляю чтобы они были посередине антенны То есть здесь и здесь расстояние равное есть, ну, может логично хотя может и не имеет никакого значения но во всяком случае они смотрятся довольно-таки эстетичный как бы вписываются в отражатель, все поставили сверху ну, все пульт у нас оборудован можно летать вот так вот он выглядит довольно таки прикольно вот. видите не требуется никаких вносить конструктивных изменений в сами антенны то есть не надо их снимать что-то там подсоединять то есть это все насадки то есть вот такое как бы не является лекарством, но работает. В следующем видео покажу, насколько они улучшают качество связи с дроном, что это действительно работает. Все, всем удачи. Советую ссылочку, где брал, внизу положу. Попозже напишу, я думаю, на сайте отдельную статью о своих впечатлениях. Попробую с ними поиграться там. С другой страной, буду насаживать не внутрь, допустим, этими брусочками, а наружу. Попробую, может быть, так как эта антенна является передающей, допустим, левой и мне там. Надо просто устойчиво связь с дроном держать. Попробую их насадить две на одну антенну. Одну там вперед, другую назад. Или одну ниже, другую выше. То есть, ну, как бы поиграюсь с ними и все это попробую зафиксировать. Вот. Как все, значит, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе